Всем привет. Извините, что долго пропадало закончился интернет, надеюсь, такого не повторится. Давайте присупим к делу. Итак, первый персонаж. Знакомьтесь, Трикси. Она любит чинить и изобретать разные приборы, что говорит об этом гаечный ключ и головной убор. Не любит лишнюю критику. Рисковая, но легкомысленная. Ценит чужой труд. Увлекается греческой культурой. Неплоха в знании физики. У нее необычная текстура хвоста, состоящая из трех цветных прядей. Любит красный, бордовый, темно-синий цвета. Следующий персонаж Мари или Мэри. Она любит моду. В ее сумке не только косметика, но и другие вещи. Спокойная и добрая. Но и может быть вредной. У нее чудная прическа фиолетового цвета. Угадали, на какого персонажа отсылка. Увлекается шитьем и вязанием. Ее любимые цвета пурпурный, розовый, белый. Любит. Рукоделие. Следующая минти. Ее имя образовано от слова Mint Elemental, потому что у нее волосы мятного оттенка. Она любит природу и животных. Знает все о природных зонах, также может хорошо в них ориентироваться. У нее добрый и пугливый характер. Ненавидит, когда загрязняют природу. Всегда помогает природе. Когда она станет взрослее, Менти хочет организовать акцию по защите природы. Почти все знает про переработку мусора. У нее с собой есть блокнот и карандаш, чтобы записать что-то важное. Следующий персонаж это Джессика, но и не может поменяться. Она любит фотографировать она родилась в Бразилии. Ее родственники иностранцы с русскими корнями. Она может гулять в любую погоду, то есть может выдержать перепады температур. Любит путешествовать. У нее гибкие конечности. Ее любимые цвета это кофейный, красный, золотой. Один из необычных персонажей. Если вы не любите вселенную Стивена, то пожалуйста, не относитесь к ней негативно. Это необычный самоцвет. На ее лбу находится лунный камень, а на ладонях темный опал. Ее зовут Луна. В зависимости от настроения она может менять цвет, как темный опал, также вы можете заметить у нее крылья. Про ее характер мне нечего добавить, вы увидите позже. Еще один персонаж, но про него вы узнаете позже, а пока можете посмотреть короткий тизер. Что же, пора заканчивать. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Всем пока.